Добрый день! Меня зовут Анна Гончарова, агентство про недвижимость, город Краснодар. Я хочу ставить свой отзыв по поводу курса «Риэлтор» Евразийской академии предпринимательства. Что было до того, как мы, как я пришла на этот курс? У нас была небольшая компания из трех человек. Мы работали самостоятельно. Я начала работать в ноябре 2019 года как риэлтор полного стройка. Самостоятельный риэлтор, каждый занимался отдельно. За время курса мы создали базу данных, мы создали свой собственный сайт, мы прописали рекламную кампанию, которая приносит нам каждый день клиентов до сегодняшнего дня. За время курса мы создали... Полный комплекс всех шаблонов, которые нам необходимы для постоянной работы, начиная от входа клиента и заканчивая его сопровождением в дальнейшем. За время курса ну, у нас появился сайт, у нас появилась CRM-система, в которой мы держим клиентов. Сейчас у нас с момента, я начала свой курс в апреле 2020 года, на сегодняшний день у нас порядка 200 клиентов в базе данных и она постоянно растет. Uh, у нас нет необходимости выходить на рынок, искать клиентов. Они приходят к нам самостоятельно, уже целевые, и мы с ними работаем. Uh, что хочу сказать, чем мне понравился этот курс и почему я его рекомендую всем, кто начинает заниматься uh, экспертизой или там, консультацией в области uh, недвижимости. Курс, uh, независимо от того, что он очень мощный, независимо от того, что он очень емкий он рассчитан на тех людей, которые не имеют базовых навыков работы там, на компьютере или создания сайтов, CRM систем и так далее. Курс пошагово расписывает все действия, которые вы должны произвести. Вам остается только идти след вслед Дарье, след вслед э, Антону для того, чтобы производить эти действия. Вам нужно отличиться от всего, что вас окружает на время проведения курса для того, чтобы это было максимально эффективно для вас. Для нас это было максимально эффективно, потому что я по 12 часов занималась и не оставляла, ну, не делала никаких дел, только курсом занималась. И это сейчас дало нам грандиозный рост, приток клиентов, привлечение людей в наш коллектив. На сегодняшний день нас уже 17 человек, и мы обеспечены работой, обеспечены клиентами. Спасибо большое Дарье, спасибо большое Антону за то, что сопровождаете нас и в дальнейшем, да, для того, что, за то, что мы видим вашу поддержку, мы получаем ваши инструкции, мы получаем ваши какие-то дополнительные возможности. Спасибо коллегам, которые были со мной вместе на курсе, которые поддерживали и не давали возможности унывать, да, если что-то не получалось. Безумная благодарность службе поддержки, которая на протяжении всех этих дней была вместе с нами, исправляла наши ошибки, помогала нам достигать именно тех результатов, которые есть. Но я хочу сказать, что за время курса я полностью отработала весь все, все вложения в него, потому что я сделала наконец курса 5 сделок и полностью его купила. Жду в следующих. Материалов следующих курсов обязательно буду участвовать. Всем привет и обязательно идите на курс.